Я никогда не думала, что я это скажу, но сидя на уютном диванчике клиники на поздравляя всех с наступающим Новым Годом, я совершенно не хочу отсюда уходить, потому что кроме того, что здесь работают суперпрофессионалы, кроме того, что это люди постоянные на протяжении многих лет, э, дают мне полную надежность э, в моем здоровье, в лечении моей улыбки, это еще и супердушевные, открытые, теплые люди с потрясающим чувством эпатии, которым я благодарна, с которыми я готова общаться, с которыми я хочу дружить. Я вообще очень рада э, быть с ними знакомой. И вот это сочетание профессионализма и человеческих качеств, на мой взгляд, оно сейчас встречается редко. И это самое ценное, что здесь есть в этой клинике. Моя Владиславна. Майерландс... Тарас, госпожа тараса ну спасибо вам огромное. Пойдемте пить кофе. Давайте отмечать на вместе. Вот Елена Георгиевна, если бы вы не держали на базарку, мне было бы сто раз больнее. А теперь я даже не помню, что это неприятно лечить зубы. У меня нет такого представления в голове. Дмитрий Валентинович Белый. Несмотря на ваши потрясающие шутки, я поздравляю вас с Новым Годом. Я вам очень благодарна за вашу заботу, за ваши звонки. Когда я уже не помню о том, что у меня где-то должно быть какие-то неприятные ощущения, вы мне об этом напоминали в заботе о моем здоровье. Мерси. Нина Федосеевна Чапурная. Мой лечащий врач, с которым я многие годы вместе благодарю за теплоту, за заботу, за понимание. Спасибо вам, что вы есть, ребята. С Новым годом, с Рождеством. Кто что отмечает раньше, я не знаю. Всех целую обнимаю. Чао-чао.